Угу. Ну да, не получается. Не, не Нет. Не Давайте. Окей. Главное, чтобы да. вы слышали. Да. Угу. Угу. Угу. Хорошо, коллеги, доброе утро. Давайте вначале представлюсь, да, и далее уже расскажу о компании и о проекте. Меня зовут Павлинова Татьяна, я являюсь ведущим специалистом по внутренним коммуникациям в компании, группе компании «Бизнес Кар». Собственно, это моя работа по курсу «Контент-менеджмент», проект, который, о котором я буду рассказывать, да, чуть, чуть далее я представлю. Следующий слайд. Сейчас, секундочку. Uh -huh. Да. Uh -huh. Это презентация компании. Соответственно, группа компаний «Бизнес Кар» – это российская японская компания. Мы являемся владельцами брендов Toyota и Lexus в России. Компания была основана в 1991 году. Собственно, Мы были первыми, кто привез данные марки в Россию в принципе. На сегодняшний день в компании работает 2000 человек. Это 23 дилерских центра, 10 в Москве, 9 по России и плюс в Казахстане у нас 4 дилерских центров. Структура компании, есть управляющие компании, которые находятся в Москве, и есть дилерские центры, соответственно, которые подчинены управляющей компании. Следующий слайд. По направлениям бизнеса, соответственно, наша компания сфокусирована в основном на полным обслуживанием автомобилей Toyota и Lexus, и Lexus, соответственно это полное обслуживание начиная от продажи автомобилей, полное сервисное обслуживание и сейчас большой фокус как нашей компании так и вообще в нашей отрасли все сделали фокус на автом... продажу автомобилей с пробегом. Другие направления это дистрибьюция аксессуаров это отдельно выделенные подразделения для работы с японскими представительствами японских компаний. Отдельно выделенные подразделения по погрузочной технике Toyota, сушу техника, лакокрасочный материалы у нас, эксклюзивная дистрибьюция. Есть отдельно выделенная дочерняя компания, которая обслуживает другие марки. Да, соответственно, как мы, как Toyota и как Lexus обслуживаем только свои. Да, есть Optimum Trading, который обслуживает другие марки которые к нам приходят по 3 uh, есть существует сейчас не слышно слышно софии только у вас я ничего не меняла не знаю микрофончик включен Елена, слышно да угу. София, что делаем? У вас, видим, какая-то техническая проблема. София, у вас и видео пропало. Угу. Вот загорается зеленый экранчик, видимо, вы что-то говорите, но вас не слышно. Видимо, будем на троих с вами сегодня. Друг да, другу. Доброго. Да, сейчас обсудим проекты, планы. Обменяемся опытом. Кстати, девушки, я правда предлагаю, может быть, обменяться контактами, если у кого чего интересного, какой-то вопрос, какая то э, по опыту, по практике, по регламентам, по документам, может быть, мы могли бы там друг другу помочь, написать и спросить, а как у вас бывает и все остальное, мне кажется, это очень да, полезно и ценно mm -hmm. в наше время. У кого что интересного, у кого что mm -hmm. болит, это можно всегда все обсудить. Я, за да, правило, такое хорошо. обучение, на отчасти для этого. Абсолютно, да, потому что mm -hmm. где, где как не у тех, у кого тоже что-то такое же происходит, можно поделиться мнением, уточнить, а как что, как что написать, как смотивировать, а как у вас, работает, не работает. Либо предложить какие-то идеи, то есть у нас бомбануло, может быть, у вас тоже пойдет. Либо, мне кажется, это, mm -hmm. это очень ценно. Спасибо. София, мы вас не видим. Это, видимо, что-то говорит. Я не на работу появилась. Татьяна, вы сдали. На третьем слайде закончим. <связь> Переносим защиту на завтра. Давайте сегодня. <связь> <связь> <связь> с нашей с вами связью лучше сегодня, пока она есть. Пока у нас есть, <связь> а у Суфии нету. <связь> Не, я уже в стабильном интернете, из окна вылезать не буду, поэтому я уже готова. Но, правда, будет время хотя бы картинки ставить, да. Слышно, видно? О, слышно, Ура. видно. Ура! Все, я перезашла с другого браузера, с третьего раза получилось. Да, извините, продолжаем. Ну, в общем-то, да, подробно тогда не останавливаюсь. Рассказала о компании, София, не знаю, слышали не слышали, но ну, в любом случае, вот yeah, да, yeah. направление нашей деятельности сегодня, да, вот на текущий момент компания сфокусирована на в таких двух направлениях это автомобили с пробегом, потому что поставки новых машин, они существенно ограничены и практически нет. Mm -hmm. вот, и на развитие новых направлений бизнеса, соответственно, пробуем что-то новое для того, чтобы ну, быть на плаву да, и развиваться дальше. И может быть как раз вот текущий кризис, да, текущая ситуация, она там даст новые возможности mm -hmm. для компаний. Mm -hmm. Следующий слайд. Uh... Слайд немножко почему-то подвес. Давайте вы просто поговорите, я буду дальше как прикол отвеснить щелкать им. Так, висит, да, пока? Угу. Не понимаю, почему так, я не вот в... абсолютно. Все, да. Угу. Да, все. Угу. Ну, только, да, да, только, то да все. Получилось. Uh -huh. mm -hmm. вот, да. Если говорить о ценностях компаний, да, каждый сотрудник нашей компании Business Car это часть мировой команды Toyota. То есть есть глобально там группа компаний Toyota, есть Toyota Cio Corporation, и мы в составе автомобильного холдинга Toyota Cio Corporation существует компания бизнес Car совместное предприятие бизнес Car. Те ценности, которые есть в нашей компании, они протранслированы головной компанией, философией, идеологией компании. Философии, идеологии компании. И все, что вы сейчас видите на слайде, да, это все идет как бы глубоко из филос... японской философии. Соответственно, я хотела бы остановиться, наверное, на двух ценностях: это гражданская позиция, социальной ответственности и гармония человека, окружающей среды и автомобиля. Именно основываясь на данных ценностях, идут угу. следующие проекты, который, собственно, я буду презентовывать. Нужно понимать, что э, вся эта история идет с головы, да, то есть и, интересно собственнику компании, ну, генеральному директору компании. Э, в этом плюс, да, в, плюс в реализации этих проектов всегда хорошо, когда есть поддержка сверху и когда э, проект идет ну, с, с, с идеологической точки зрения, да, с основы. Следующий слайд. Проекты, соответственно, бизнес-кар-волонтерство, бизнес-кар-экология, это два совмещенных проекта, они ну, где-то немножко по-разному да, идут, но тем не менее они про одно, да, про одну историю, про социальную историю, про правильное, бережное отношение к людям, к обществу, к экологии. Следующий слайд. Цели задачи проекта. Цель проекта сформировать поведение сотрудников в соответствии с принципами устойчивого развития общества. Немножко откачусь назад, да, в плане. Деятельности компании. Компания на протяжении всей своей истории оказывает сильную благотворительную помощь организации, но это финансовая помощь И детским домам, там, точечная, с точки зрения экологии, также да, ведутся проекты, но все это такая некая финансовая история без задействования сотрудников. Сотрудников увлекали, но в минимальном каком-то качестве да, соответственно, это также какая-то финансовая, если хотите, поучаствуйте, но не более более того, там, соберем вещи, ну, и все этим ограничивалось. А сейчас, соответственно, учитывая финансовую ситуацию, также, да, финансовую ситуацию, пожелание руководства, чтобы мы, ну, чуть больше усилили именно волонтерскую деятельность, но при поддержки компании, естественно, да, то есть на уровне руководства есть понимание, что волонтерство это не только, да, то, что люди сами что-то волонтеры это делают, да, это, ну, в том числе какие-то возможные финансовые затраты со стороны компании. В общем, если говорить о задачах, да, соответственно, это повышение вовлеченности, сплочение коллектива, развитие компетенции сотрудников, потому что вот этому направлению также в компании уделяется очень большое внимание, у нас есть собственная академия бизнес-кара, развитие сотрудников это такое, ну, must-have да, номер один. Дальше сформировать положительную, ну, точнее, не сформировать, да, а развить дальше, да, дополнить имидж компании. Следующее. Обеспечить компанию приток правильных людей, которые разделяют наши ценности, потому что в компании все работают достаточно много лет, там средний стаж там порядка 10 лет в компании. Соответственно, в компании должны приходить те, кому близки наши ценности, что мы разделяем. И, ну, наверное, стоило поставить на первое место, да, но, тем не менее, так как мы говорим о бизнесе, все-таки на первое место ставим другие вещи, но а в целом увеличить количество добрых дел, да, потому что это важно и социально значимо, это, ну, также одна из задач данной компании, данного проекта. Ну, и, соответственно, так как мы говорим про бизнес, в любом случае э, все, что мы делаем, да, должно так или иначе сказываться на результатах компании, на расходной части, и, допустим, если мы берем ту же экологию, Соответственно, если мы реализуем какие-то проекты, они также направлены на сокращение расходной части. Вот. И как финал, да, оказание помощи нуждающимся, это культурная генкомпания, как я уже говорила, это идет на уровне идеологии. Следующий слайд. Про целевую аудиторию. Целевую аудиторию, понятно, что можно делить по нескольким там, параметрам, да? я поделила условно офис и сервис, соответственно, mm -hmm. офис это, как правило, люди там, с высшим образованием, специалисты и далее там, уровень высшего руководителя отделов департаментов. Сотрудники сервисной зоны, это технические специалисты, это ремонт, ну, ремонтная служба, соответственно, здесь, как правило, среднеспециальное образование. И следующая категория – это потенциальные наши сотрудники, это студенты, это специалисты с опытом работы, там, ну, везде Москва, регионы. По каналам коммуникации, соответственно, со своими сотрудниками ну, мы задействуем все каналы, которые у нас есть. Единственное отличие, что у ремонтной зоны нет доступа к корпоративной почте, соответственно, там все остальные каналы без этого, да? и они не участвуют в каких-то оперативных совещаниях с руководством, да? то есть до них информация доводится с помощью еженедельных планерок с руководителем, да, и, соответственно, это WhatsApp и Telegram-чаты, то есть это категория персонала, у которых есть смартфоны, да, просто они не в корпоративной почте, да, они, но при этом они также получают информацию по электронным каналам связи. Если говорить о потребностях самих сотрудников, я проводила опрос сотрудников, да, то есть нужно ли им вообще волонтерство. И здесь, соответственно, ну, понятно, что был небольшой отклик, но он был, да, и люди это объясняли тем, что они действительно хотят делать добрые дела. Не то, что это какой-то тренд, придуманная история, да, это действительно ну, такая внутренняя потребность сделать что-то хорошее. Вот, соответственно, ну, надо помочь людям да, в рамках этого проекта. Следующий слайд. По каналам, инструментам. В целом все по классике, да, то есть корпоративная почта, рассылки есть сейчас. Если информацию нужно донести до рабочих, соответственно, это WhatsApp, Telegram, чаты, портал у нас в разработке, стенды, там стены для каких-то постеров, наклеек, все это используется, и дальше будем использовать. Как я уже говорила, с ремонтной зоной у нас еженедельные планерки. С руководителями отделов, с руководителями департаментов проходят ежемесячные оперативные совещания с генеральным директором, проходят кружки качества по различным направлениям, да, то есть некие проектные группы. Также я считаю каналом... Каналом информационным – это наши корпоративные мероприятия, которые проводятся в компании, внешнее обучение, тренинг «Добро пожаловать». Вот что здесь важно, что мы увидели для себя. Сейчас в компании практически нет прихода новых людей, да, подбор остановлен, но тем не менее данный тренинг он продолжает проводиться для сотрудников регионов. Mm -hmm. а, те, кто в компании давно работают, даже там 10 лет, 5 лет, год, а, они присоединяются к этому тренингу, потому что они его не проходили ранее. Сейчас у компании есть цель, а, регионы а, относительно автономно существовали, да, mm -hmm. а, сейчас есть цель а, глобализировать компанию, и чтобы все процессы были, соответственно, они шли из, не из Москвы. Поэтому да, мы это не используем, нет. как да, тренинг как донесение ценностей, да, и, собственно, вот эти все проекты и по волонтерству, и по экологии также, да, можно пиарить с помощью данного инструмента. Корпоративные страницы в социальных сетях, это уже, ну, соответственно, если мы говорим про внешнюю аудиторию, сайты по поиску работы, с внутренней аудиторией, естественно, обратная связь поставлена на поток, то есть по всем проектам мы всегда снимаем обратную связь, там, или если пытаемся запустить какой-то новый проект, соответственно, также обратную связь снимаем, интересно, неинтересно. И, соответственно, личное общение. По инструментам, да, тоже, ну, все по классике, да, это различные статьи по теме волонтерства, интервью там, с лидерами проектов, с волонтерами, анонсы, публикации, после публикации, там, до, в процессе, сторис и так далее. А для волонтеров, естественно, разработаем инструкции подробные, красочные, но позже. Сначала мы все-таки хотим стартануть, чтобы проект не зависал. Стартанем, да, и после там доработаем уже какие-то вещи. Сейчас какую-то базовую инструкцию сделаем, да, но без глубины, без красоты. А, так, а, вебинары, очные тренинги для волонтеров, а, тематические мероприятия, тематические подарки в конкурсах. Здесь про как раз а, вот кейс буквально вчерашнего дня М -м -м, провели конкурс, а, и подарки были эко-подарки, то есть там mm -hmm. Соответственно, ну, таким образом пиарим ценность, пиарим проект дополнительно. Да? То есть конкурс к этому отношения не имеет, но подарок отношения имеет. Да? То есть мы там кушим эту историю. Так, соответственно, обращение сотрудников обязательно да, признание заслуг волонтеров, Разрабатываю систему, в рамках которой мы, соответственно, будем так или иначе ну, благодарить сотрудников за их волонтерскую деятельность. Да, то есть, это будет ну, какое-то общее мероприятие, естественно, там рассылки, очная благодарность, чтобы мы выделяли эту категорию. Ну и плюс, возможно, да, какие-то еще нематериальные вещи мы сюда зашьем. Вот. И последний пункт ⁇ это благодарность от тех, кому мы помогли. Соответственно, если нам там фонд социальной организации какую-то благодарность говорит, соответственно, мы это также пиарим внутри и рассказываем о том, что у нас есть благодарность. Дальше следует. А, по контент-плану. Понимаю, что он сейчас не в том виде, в котором должен быть, да, <laughs> вот, а, потому что еще не приступили и, соответственно, ну, не распланировала по дням, как я это буду делать, там, в, как, mm -hmm. в каком формате, как ссылки будут выходить. А, что важно, до старта проведен опрос, а, на следующей неделе у нас запланированы установочные зум сессии с теми, кто а, выявил желание быть волонтером, быть лидером проектов, мы с ними пообщаемся. Персонально отвечаю на вопросы, которые уже поступают. Как я уже говорила, какие-то базовые, такие простейшие инструкции, там, регламенты мы, естественно, сделаем, да, чтобы было понимание вообще, как мы действуем в рамках этого проекта. Ну и, соответственно, разрабатываем некий мерч, да, чтобы, ну, опять же, визуализировать эту историю. После старта проекта на первой-второй неделе, естественно, такое погружение в тематику, что за проект, как мне нужно принять участие, вообще что такое волонтерство, как нужно помогать. Анонсируем проекты, которые, с которых мы планируем стартовать. Ну и кратко представляем лидеров. Ну а дальше уже, собственно, уходим в регулярную поддержку, регулярный пиар о том, о чем я говорила ранее. Вот, следующий слайд. По команде проекта, соответственно, я как темлит этого проекта, это пиар-поддержка, общие там, глобальные вопросы, взаимодействие с генеральным директором, с организациями, региональные чары в наших региональных дилерских центрах оказывают мне помощь на местах. Да, то есть размещают всю необходимую информацию у себя да, и решают организационные вопросы в рамках своего города. Лидеры направлений, которых мы выбираем в, этого, в рамках этого проекта, они, собственно, ищут проекты, да, решают точечные оперативные вопросы. Да. Моя задача, собственно, это все пиарить и расширять уже на всю компанию. Их задача искать эти проекты. А сотрудники компании, ну, здесь, наверное, уже, как бы, если говорить о команде проекта, то есть это уже не коммуникационная команда, да, это команда все-таки проекта, да, ну, как бы добавила, mm -hmm. ну, сотрудники yes, делают Нормально, Нормально, Но ну, ваш же проект, по сути, да, вы выступаете да. в части поддержания, mm -hmm. в принципе, продолжайте, я потом прокомментирую. Mm -hmm. Ну, да, соответственно, ну, в принципе, все, да, здесь участники, это сотрудники, дизайнеры помогают, служба, там, охрана труда реализует свои проекты. Итоги. В принципе, что по волонтерству, что по экологии, в целом КПА идентичные, да? то есть это количество там реализованных проектов, количество участников, участие в проектах на регулярной основе, динамика по проектам, по конкретным, да? то есть там, какому количеству мы помогли, сколько деревьев посадили и так далее. Положительные отзывы от кандидатов и новых сотрудников, да? то есть часто... Те, кому это важно, да, они, соответственно, об этом говорят и там отзывы дают о том, что вот классно, в этой компании есть такие-то проекты, я сюда хочу, да, и, соответственно, обратная связь от сотрудников по запросам. У нас есть главная компания, как я уже говорила, Toyota Tuseo Corporation, для них критично, ну, для них очень важно, да, вот эта вот социальная составляющая и Буквально недавно вот мы получили награду по а, безопасности, да, и, соответственно, ну, вот все, что связано с безопасностью, экологией, людьми, для них важно. Да, поэтому, если мы там какую-то оценку получаем, для нас это тоже некий KPI, да, что мы идем в верном направлении. Вот. А как дополнительный KPI да, вот проекта это карьерный вертикально-горизонтальный рост наших сотрудников. Потому что, как я уже говорила, да, собственно, одна из задач это Развитие, да, сотрудников, развития их компетенций, Соответственно, если они там участвуют в проектах, мы видим это, да, и тоже как можем оценивать. И дальше, да, соответственно, публикации сотрудников репост в репост социальных сетях, то есть насколько они вовлечены в проекты и там расшаривают эту тему среди своих знакомых. Вот, ну а дальше уже будем уходить в укрупнение проекта, если он у нас пойдет, соответственно, это участие в форумах, конференциях, премиях. Вот, в принципе, здесь все. Угу. Следующий слайд видим, да? Следующий а. слайд, он, по-моему, завершающий. Да, он завершающий. Молодцы вы, молодцы. Ну, то есть вы молодец.